Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, поступает достаточно большое число вопросов, сейчас уже в рамках клуба инвестора и до этого, в принципе, поступало. Какой способ инвестирования самый лучший, какие в принципе способы инвестирования есть? Периодически отвечал на эти вопросы, но сейчас, соответственно, решил записать видео на эту тему. Сколько же существует всего способов, и как они со временем трансформируются. Да? То есть в каждом видео, я думаю, я запишу, наверное. В общей сложности 4 видео на эту тему. Я постараюсь рассказать о каждом, о каждом из способов инвестиций. То есть, первый способ инвестирования, ну, то есть, способ инвестирования это некая модель, некая методика инвестирования, которая позволяет вам получить какое-то определенное конкурентное преимущество по сравнению со всеми остальными. И первым способом, который позволил, ну такой, который поплатился в жизнь, который существует уже достаточно давно, у которого большое количество адептов, приверженцев этого способа инвестирования – это торговля. Торговля, трейдинг, спекуляции, то есть людям абсолютно все равно, что они покупают, то есть они могут покупать нефть, хлопок делать ставки на прогноз погоды, они могут покупать акции, они могут покупать облигации, они могут покупать фьючерсы, опционы. Им без разницы, что торговать, абсолютно без разницы, что им торговать. То есть люди, которые основная, основной способ заработка которых является разница цены. Именно оттуда пошла история быки и медведи, да, то есть. Почему быки, люди, спекулянты, которые играют, трейдеры, которые играют на повышение, которые покупают дешевле, чтобы продать дороже. И медведи, которые покупают, вернее, которые продают дороже, чтобы купить дешевле. Откуда пошла эта история, она пошла от того, что ну, то есть, кто как нападает, да, когда напа бык нападает, он бьет рогами снизу вверх, то есть направление удара идет снизу вверх. И поэтому это человек, который ставит на повышение, который ждет, что цена актива вырастет. Медведь же, когда атакует, он, он ломает, да, то есть он бьет сверху вниз, и, соответственно, медведи играют на понижение, то есть ожидая, что цена товаров или актива, который он купил, упадет. И, в принципе, весь, весь принцип заработка да, в торговле заключается как раз таки разница курсов. То есть, трейдерам абсолютно все равно, что с финансовыми показателями компаниями, что с фундаментальными показателями компании, да, то есть, им важно движение, главное движение. И есть определенные импульсы, да, есть определенные паттерны, есть технический анализ, есть уровни цен которые для трейдеров очень важны, да, которым вот это отслеживают. И вот первый способ инвестирования, который является, наверное, одним из самых древних, да, когда вся информация о стоимости активов проходила через телеграфы, да, то есть собирали эту информацию, больше она началась с математиков, которые начали выявлять определенные закономерности, закономерности в цене, так называемые уровни, да, то есть психологически комфортные уровни цены, как двигается актив. И там, соответственно, начали рисоваться формации, там голова и плечи, перевернутая голова и плечи. Суть не в том. Суть в том, что когда люди начали определить эти уровни, да, и поняли, что в принципе толпа ходит по этим уровням, а для них это стало ключевым, монеты выявили, проявили, внедрили в свои торговые системы и получили конкурентное преимущество по сравнению с остальной толпой, которая эти паттерны не замечала, эти закономерности не замечала. Соответственно, эти люди получили конкурентное преимущество и, естественно, когда вы видите, что рядом с вами есть человек, который достаточно часто зарабатывает, зарабатывает гораздо чаще, чем зарабатываете вы. Вам интересно узнать, что он использует. И тогда как раз-таки получил развитие так называемый вот этот вот технический анализ, трейдинг, да, и это отдельный способ инвестирования. Резюме я подведу в четвертом видео, да, то есть какой способ инвестирования, на мой взгляд, является самым лучшим. Но первое вот, что хотелось рассказать сегодня, именно как способ инвестирования, трейдинг. А в чем заключается его преимущество в том, что ну, на первый взгляд он кажется достаточно простым. Он кажется достаточно простым, что можно выявить определенные закономерности, что можно выявить фигуры технического анализа, можно торговать. Но, с другой стороны, он требует достаточно большое время, он требует жесткой дисциплины, он требует очень жесткого риск-менеджмента. Эти способы очень трудозатратны в эмоциональном плане, потому что ты себе в голове строишь одну картинку, на самом деле, по факту получается совершенно другая картинка. Очень много в последнее время получает распространение, логарифмическая торговля, да, то есть подключаются роботы, которые работают на законах цифр, на законах математики. И самое главное, то есть технический анализ, соответственно, используется достаточно активно. И Он, как те гранаты в «Брате-2» работает, практика показывает, он работает 50 на 50, да? то есть, вероятность ошибки, она присутствует, вероятность ошибки достаточно высокая. И самое главное, что не учитывает технический анализ, который строится, как правило, на неких математических моделях, он не учитывает очень важных вещей. Это, во-первых, эмоциональная составляющая людей, раз, а, то есть, когда люди чего-то боятся, они начинают панически продавать, и порой, они даже не могут понять, чего они испугались. И тогда начинается продажа, все индикаторы технического анализа сигнализируют, что нужно покупать, а люди продают, и у тебя ломается система. Второе – логарифмическая торговля, да, то есть большое количество роботов, которые работают по техническому анализу, по уровням цен, по уровням Fibonacci, да, которые выставляются. И это тоже, в свою очередь, приводит к тому, что роботы могут ошибаться, да, то есть они могут делать математически правильные действия. Но порой продажа или покупка может быть на каких-то мощных эмоциональных всплесках. И третье – технический анализ работает только в истории, но ну, на большом, на большом объеме данных, данных на высоколиквидных бумагах. То есть, если вы там адепт стоимосновой инвестирования смотрите там бумаги второго, третьего эшелона, то там в какой-то степени технический анализ. Можешь не действовать, потому что просто может прийти какой-то стратегический покупатель. Крупный фонд, которому нужно набрать позицию, да, иностранный российский человек или там в какой-нибудь компании там, не знаю, Абрамович да, продавал долю на рисковом никеле. В этом случае технический анализ не работает. То есть нужно смотреть на другие показатели. Но это уже к другим способам инвестирования о которых расскажу в следующих видео. А сейчас, если вам понравилось данное видео, если вы поняли, откуда зародился технический анализ, почему люди являются его адептами, в чем его плюсы, и в чем его минусы, ставим лайк, подписываемся на канал, делимся с друзьями, соответственно, наберем в общей сложности 500 лайков, да, сделаем видео про второй не менее популярный способ инвестирования. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания вам и удачи.